похоже на конфету! Точно! Представляешь, какой у нее Ага! Всем раритетам! Раритет! <свят> <свят> Знаешь, я давно хотел тебе сказать, мне повезло, что у меня есть такой замечательный друг, как ты. Ага! Слушай, а вот Доблако похоже на какую-то бесформенную штуку! Ага! А еще я очень ценю нашу дружбу. Просто захотелось поделиться. Вот как он мог? Без всякого повода. Разве можно вот так запросто? А разве нельзя? Конечно, нет. Настоящие друзья не разбрасываются такими словами. Только в крайнем случае, в каких-то невероятно драматических обстоятельствах землетрясение, торнадо, кораблекрушение на худой конец. И вот тогда, на грани жизни и смерти, можно сказать друг другу что-то типа «Ежик, ты, ты прям дружище мне!» Можно даже скупую мужскую слезу пустить. Для полноты момента. Жаль только, что подобные события происходят довольно редко. «Вот именно! А если бы такие события происходили чаще, ежик, наверное, научился бы ценить слова!» «Крош! Можно всю жизнь прождать подходящий момент и в итоге так и не сказать друг другу что-то важное!» «Ух ты! А это что за красота?» «Это мавританский вулкан-убийца. Раньше свергался каждую пятилетку, но со временем что-то выдохся». И вот уже лет 20, как спит. Ха! Он же может рвануть в любую минуту! Ну, чисто теоретически. Вот оно! То, что нужно! Спасибо, Карыч! А Мавритания? это очень далеко! Хотя не важно! А что мы все-таки делаем в Мавритании? Не то чтобы я был против, но твое молчание немного смущает. Просто скажи, это какой-то сюрприз или хотя бы кивни. А это будет просто сюрприз или какой-нибудь розыгрыш. О, надеюсь, все же не розыгрыш. Хорошо, что это поломанный вулкан. Ничего. Сейчас починим. Красивый сюрприз. Странный, правда. Но красивый. <связь> Я давно хотел тебе сказать. Ш что? Я говорю, давно хотел тебе сказать! Говори, пожалуйста, крепче, эта штука хочет шумит. Сержи! Хочу сказать! Да вы! Слушай же ты меня! Ничего скоро снимешь гипс будешь прыгать как раньше даже лучше А пока можно просто посидеть на солнышке Да я знаю и всегда знал но спасибо что сказал. Мне было приятно это услышать.